Муслимка. Хочешь такую? Послушай, что она читает. ас, алейкум, алейкум ас Я, Давай вместе учить и молитвы и Я Давай. Читать, а ты мной. Хорошо.